Моя любимая заготовка – ароматное растительное масло. Подходит для заправки любых блюд. Я буду использовать подсолнечное и оливковое масло. Но сначала нужно обсушить и промыть веточку розмарина, красный перец и лавровый лист. Все сложить в чистую бутылку. Нарезать чеснок, соединить оливковое растительное масло в сотейнике, добавить все специи – я использовала смесь перцев, орегана, паприку, красную в хлопьях, также жгучий перец, веточку розмарина и немного зиры. Вы можете добавлять любые специи, какие вам больше нравятся. Затем нужно поставить сотейник на маленький огонь и прогреть 3 минуты. Масло не должно дойти до кипения. Затем перелить масло в подготовленную бутылку. Можно положить часть прогретых трав и специй. Хранить масло закрытым в темном месте.